Добрый день! С вами Дана Бенуа и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема черенкуем филодендрон или как правильно срезать макушку. Покажу на примере своего филодендрона Red Cardinal. Не путайте с Black кардиналом и Red Imperial. Это другой филодендрон, но речь не об этом, а о том, как правильно срезать макушку. Как правило, для укоренения достаточно от 1 до трех листьев на макушке. Но ну, ароидные, за счет уже имеющихся воздушных корней, выглядят они так. Наверное, многие знают, как выглядят воздушные корни филодендрона. И за счет уже имеющихся воздушных корней быстрее эти корни развивают. И листьев на макушке может быть больше. Главное здесь не количество листьев, а расположение их на стволе. То есть смотреть нужно, где удобнее срезать. На примере моего фиодендрона срезать нужно там, где листья расположены неплотно друг к другу. А вот здесь есть расстояние и резать необходимо здесь. Если мы срежем выше, где-нибудь здесь, то где мы можем потерять еще не раскрывшийся лист, даже можем потерять второй. Поэтому там, где плотно они расположены, еще раз повторяюсь, лучше их оставить вместе и срезать там, где все-таки есть промежуток, вот здесь. Срезать будем секатором в этом месте. Макушку отрезали, немножко пусть подсохнет, идет сок какой бордового цвета, прям как кровь, есть такое ощущение. Макушечка пусть подсохнет, получился у нас такой пенек и пять листьев на нем. У него достаточно высоты, чтобы появились новые детки. Срез пусть также подсохнет. Его можно присыпать активированным углем и больше ничего не делать. Поставить светлое, теплое место. И пусть дальше феодендрон развивается и выращивает своих деток. Надеюсь, вам было все понятно. На этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!